Опустим в стакан с горячим чаем металлическую ложку. Мы увидим, что ложка будет нагреваться, а чай остывать. Это будет происходить до тех пор, пока не наступит тепловое равновесие, то есть состояние, при котором температура ложки и чая станет одинаковой.